Здесь бутерброды, вы что, не видите? Я же предлагала айрон. Айрон не помогает. Ну так пройдет, от этого еще никто не умирал. Умирает. Да. Видите, умирает. Светловидов умирает, вы понимаете, светловидов. Вы что, не знаете, кто такой светловидов? Нет, не знаю. Ну, если вы не знаете, кто такой светловидов, тогда... <свят> прямо этот летчик. Просто чурбан бесчувственный. И вообще, имейте в виду, если с светловидом что-нибудь случится, с меня же голову снимут. Сейчас же к Ну что ж вы стоите, Идите. Попайте же, Бутерброды Бутерброда назад, что желает. Что там слышно? Да Харьков не принимает, Иван Кузьмич, туман. Может, махнем прямо в орел, а? Горючего не хватит. Вызывай Ростов, полетим обратно. Ну, обратно. А Ты что, Марусь? Там какой-то артист ужасно переживает качку. А какая-то фипочка кричит, бегите к главному, спасать, спасайте этого самого артиста. Фипочка? М -м -м. Иван Кузьмич, Ростов не принимает, там тоже туман. А Харьков приказывает садиться на поле. А, черт. Маруся, а? передай этой фипочке, идем на посадку. Есть товарищ баранов передать, пипочки, идем на посадку. Застегнуть ли мне идем на посадку. Наконец-то дошло до него. Ну, слава богу. Ну, позвольте, позвольте, так же мы опоздаем Москву. А не беспокойтесь, гражданин. Баранов еще никогда не опаздывал. А что такое Баранов? Как? Вы не знаете Баранова? Понятия не имею. Ну, если вы не знаете Баранова, то.. Так... Если мы опоздаем в Москву, с меня полностью. <решил> <решил> Позвольте, я вам помогу. Спасибо. Пожалуйста как хорошо, что опять на земле. Глядя на вас, не скажешь, что вы страдаете от качки. Нет, я чувствую себя хорошо. А у вас там какая-то фифочка кричала, спасаете? А у вас там какой-то чурбан, никак не хотел сочувствовать. Чурбан, это я. А фифочка, это я. Ха, точно. Скажите, пожалуйста, кто здесь главный? Вот этот. Вот этот. А как его имя отчество? Иван Кузьмич. Нарси. Иван Кузьмич, голубчик, ты же меня без ножа режешь. Сегодня же открытие сезона. Ведь если я на открытие сезона не привезу он с меня же голову снимут. Ну скажи откровенно, тебе будет приятно, если с меня снимут голову. А это уж как вам будет удобнее. Короче, скоро мы отсюда выберемся. Когда артисты ваши поправятся. Артистов я беру на себя. Ну, когда колхозники межу разровняют. Колхозников я тоже беру на себя. Тогда скоро. Тогда разреши тебя отблагодарить от имени нашего искусства. Да, кстати, ты не знаешь, как имя отчество председателя колхоза? Ну да, не знаю. <смех> чудак. Сель не переживай. Наташенька, следующий номер ваш приготов. Ой, может быть кто-нибудь другой, а? Не волнуйтесь, успех я беру на себя. Компресс. <смех> Товарищи, сейчас перед вами выступит артистка Наталья Куликова. Тропик! Пожалуйста, подержите. Не пуха, ни хера. Я вам спою русскую народную песню, доченька. Thank <laughs> you. она нравится? Очень. Очень? Да, да, да нет, не очень, не очень. А вот мне так нравится. И вот она, Никисочка, такая миленькая. Наташенька великолепна, ну зря волновались. Ну ничего с тобой поделать не могу, каждый раз волнуюсь. Мы все в восторге от вашего пения. Да не хвалите меня, я ведь начинающая певица. Вы начинающая? Да, и да. проваливалась не раз. И не может этого быть. Думала даже бросить, но ну, не могу. Так хочется петь, вот кажется, летишь на небо и вдруг трах об землю, никому не нравится. Летишь на небо и вдруг трах об землю? Знаем, случалось. Ну и что же? Соберешь косточки, снова летишь. И снова трах? И снова летишь. Ну и как же? Ничего как иди. Она не прошу тебя не надо. Береги горло. У тебя же открытие сезона. Она Ваша сумка. Спасибо. Пойдемте посмотрим, а? Пожалуйста. Я спою вам сейчас песню Вакулы из оперы "Черевички". Субтитры yeah. Самолет идет вверх. Точно. Вниз. Точно. Вверх. Точно. У вас большие способности. Ну что, какие же это способности? Давич сам слышал. А вроде слышали? Угу. Замечательное исполнение. Спасибо. Это что такое? Это газ. Левый, правый мотор. А вот это? Индикатор. А вот это? Бариометр. Это все нужно знать? Точно. Ой, я бы наверняка бы запуталась. Ой, а это что такое? Ой, какой славненький медвежонок. Это мой старый друг. Я с ним никогда не расстаюсь. Он мне приносит счастье. Ох, как мне нужен такой друг. Вы знаете, мне дают очень большую роль. И скоро будет мой дебют. Я ужасно боюсь, а у меня такого друга нет. Ваня! Ваня, ты действительно хочешь, чтобы свиница? Нет, не хочу Надо лететь. А артисты артисты в порядке? межа? А межа в порядке. А погода? Вот с погодой. Иван Кузьмич Харьков принимает. Значит, летим. Ваня, разреши тебя отблагодарить. А от... ты имени искусства уже благодарил? Ваня, ты гений. Смейся, боясь, и в степи Ты шуткой должен скрыть рыданья и слезы. Ну что вы, неудобно! Он, ну, оказывается, какой? А какой? Достенчивый! Ну что? не пойдем. Наталья Матерьевна! Валя, Валя, Валя не, Валя, не сюда! Не сюда, не чувствуешь себя как дома? Вот сюда пройди. Вот этот наш родное, Валя! Захар. А? Деревка. Извини, пожалуйста, подержи! Я сейчас вернусь вот в деревню. Ох, Иван Кузмич, спаситель наш, Иван дорогой. Иван Кузьмич, дорогой, мы так тот... рады, так рады. Иван Кузьмич, и, извините, пожалуйста, меня, кажется, зовут, вот. И! раз, Два! раз, Два! Держите линию! Ровнее, равнее! ровнее. Забавите! Раз, Два! раз, Два! Раз, два! раз, Два! Держите линию! Линию держите. Раз, Два! Раз, два! Два! Два! Два! Два! Два! Как же это, товарищ? Товарищи, один момент. Товарищ, одну секундочку. Товарищи, одну минуту, товарищи. Иван Кузьмич, что вы здесь делаете? Вас еще? Как? Здесь по А все-таки нашел. Ну, даже... Держите. Ой, давайте. Вот. Ой, вот теперь я вас никуда не от. А то вы опять куда-нибудь проваливаетесь. А вы знаете, действительно страшновато. У нас на воздухе куда безопаснее? Папа! Вот наш летчик. А, очень приятно. Очень рад. Спасибо вам за Наташеньку. Ведь она первый раз на самолете. И вдруг такая катастрофа. Ну что вы, раз ничего раз. такого не ой, было. Ой, какой хорошенький орден. Первый раз такой видел. Это а, не орден, а значок за миллион километров. Правильно. Ой, значит, вы миллионет? Ну да. Наш миллион. Товарищ Светлович, разрешите вас поздравить. Келево замечательно. Ах, ну что вы, сегодня я не в голову. Я Она не палочка. Прошу, начинаем. Э, друзья мои, разрешите после спектакля вас пригласить ко мне. Великолепно, Ваня, великолепно. Пошли, пошли, пошли. Да, Ванечка, да, скажи, пожалуйста, с этим у тебя будет в порядке? Да? Это я беру на себя. Очень хорошо. За тех, кто украшает нашу жизнь, за друзей артистов. За тех, кто побеждает пространство. За друзей летчиков. Не робей Маруси, это самое время. А. Иван Кузьмич, вот мы, Толя, Коля и я, предлагаем выпить за новорожденного. А кто новорожденный? Марусенька, не надо. Почему ну не надо? Не надо Марусенька. Иван, Иван Кузмич, так а то вы новорожденный. Вот, граждане, одну минутку. Ваня, как ты такой день мог скрыть от товарища, от своего лучшего друга? Я тебя не узнаю, дай я тебя поцелую. <красно> Дорогой Иван Кузьмич, Здравия. мы все, вот весь наш экипаж, мы вас очень любим. И, это, и гордимся. И гордимся вами. И мы надеемся, что всегда будем вместе с вами. Не подсказываю я сама знаю. И надеемся, что мы всегда будем вместе с вами. А если понадобится, то мы будем бить врагов так же, без опозданий, как мы сейчас летаем из Сочи в Москву. Ах, вы дорогие мои! Куда же я без вас, Генус, а? Ах, вы милые! Что, секает горючее? Да. Вроде запасы. Нет, вам сегодня ничего делать не полагается, я сама. Вы не найдете? Найду! Не найдете! Ой, как у вас хорошо! Прямо как у верно. Какая у вас замечательная, романтическая профессия. Романтическая? Хорошая профессия. А насчет романтики, как вам сказать? Вот в молодости, когда я летал на истребителях, это было действительно интересно. Летали черт его знает на чем. На каких-то самоварах. А вот уж 15 лет я летаю на замечательных машинах, на шикарных самолетах. И превратился в извозчика. Воздушный извозчик. Вы знаете, мне даже иногда так и кажется, что мне кричат, эй, извозчик, в Сочи или Новосибирск. Вот вам вся романтика. Иван Кузьмич. М? Верно, старик? Бакланчик. А вот пеликан убил на озере Балхаш. Ой. Страшный. А этого тигра я на Дальнем Востоке. Сами? Ага. А этого Мишку у Северного полюса. Тоже сами. Угу. А это, Иван Кузьмич, на каком полюсе? Это моя жена. Вот этот вечер мы встречались с ней всегда вместе. Она умерла 10 лет тому назад. Простите меня, Иван Кузьмич, я... Ничего, Наташенька, ничего. Уважаемые граждане, вы видите этот платок? Он сейчас исчезнет на глазах почтеннейшей публики. Это не фокус, это научный эксперимент, основанный на спиртотехнике. Дуньте. Фуаля. Товарищи, с горючим все в порядке. А Иван Кузьмич, сейчас мы с вами выпьем, сейчас мы с вами Где мой платок? Платок? Иван Кузьмич, как не стыдно. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. О, Рябина, ну, великолепно, великолепно. Здорово. Наташа, где же вы пропадаете? Вы знаете, когда вас нет, у меня настроение портится. Ну что вы, Анна Павловича? Люблю я в этот час Москву. И ночью люблю, и днем люблю. Когда подлетаешь и видишь кремлевские звездочки, всегда хочется кричать Москва! Москва! Москва! Друзья мои, сделайте мне одно одолжение! Нет, не сделайте! А что вам Кузьмич, сделаем? Что сделать? Пойте мне что-нибудь. Как? Так, сейчас? Здесь? Ну что же, Анна Павлович, давайте споем, а? Наташ, ну вы же знаете, что на воздухе я не... Друзья мои, тогда заткните уши, я сам буду петь мою любимую. Ого! не но Маша, нам надо с тобой серьезно поговорить. Сколько раз я просила тебя не называть меня Машей. Ну хорошо, Маша. Господи, неужели так трудно запомнить, как меня все звали на сцене? Матильда. Но ты 15 лет как уже не на сцене? Это все равно. Ну, о чем ты хотел со мной поговорить? Я насчет Наташеньки. Понимаешь, Маша? Опять но... Маша? Мама, у меня не было телеграммы, а? Нет, Наташенька знаешь, Марш? Мне кажется, что она влюблена. Ой, какие новости. Я давно это знала и очень рада. И я тоже. Первый случай за всю нашу жизнь, когда ты со мной согласен. Правда, Марш, первый. Она будет с ним счастлива. Не сомневаюсь. Но есть. он же превосходный человек. Отличный. Безвозмездно согласился поработать с ней роль Лизы. Ты о ком говоришь, Маша? Как о ком? Об она не пауче. А я бы вон Кузьмиче. О ком? Ты с ума сошел? Да, да нет, нет. Ты заметила в последнее время, Иван Кузьмич, если не в воздухе, то у нас. Да, но она не получит тоже, если не в опере, то у нас. Ну, знаешь, Маша, если тебе нравится Светловидов, это не значит, что он должен нравиться всем. Во-первых, он мне вовсе не нравится. Во-вторых, он мне нравится, как всем женщинам. А в-третьих, знаменитость. Но Наташа его не любит. Молодой, интересный, будущий лауреат. Наташа его не любит. Я лучше тебя знаю, кого любит моя дочь. Куликов! Иду, иду, иду, иду. Телеграмма. Куликова Это Наташа. От кого? Маша, это неудобно. Я должна не знать, кто ее Телеграфирует. Влетаю сегодня, буду вас, 4.30, баранов. Я думаю, что сегодня все решится. Ну, я иду в театр. Прощай, Маша. То есть виноват Матильда. Нет, этого не может быть. Мама, мне показалось, что кто-то звонил. Это не телеграмма. Нет, Наташенька, это тебе показалось. А вдруг? Она не палоч? Она не палыч, неприятности. Да? Ну что же делать? Имейте в виду, он приедет сегодня в 4.30. Наташу надо куда-нибудь увезти. Да, увести. Ну, будьте мужчиной. Ну, я себя так плохо чувствую. Да поймите, вы Наташу потеряете. Ну да то придумайте что-нибудь. Жду звонка. Он себя плохо чувствует. Думай о нае. Думай, думай, думай. Думай она не думаю, дум... Она не получит. Вот это идея. Только смотрите, не опаздывайте. Ну, ну, пока. Интересно, куда это ты собираешься, а? В колхоз с концертной бригадой. В какой колхоз? Недалеко здесь, по Казанке. Ну, имей в виду, они там. Много? Не знаю. Порядочно. лестница. У них там расставлены пикеты. Значит, пропадать? Пропадать. Ну спаси меня, захар. У меня важные дела. А вчера они меня чуть не убили. И потом они постоянно отрезают на память кусочки Ну спаси меня. Нет, не спасу, она не. Искусство требует жертв. Пусть девушки теперь будут на части пальто, на память же. Черт с ним. кто должен быть популярен. Хорошо, захар. В последний раз. не умоляю тебя. Снимай пальто. Но имей в виду это последний раз. Да, да. Все подъезды обеспечены? Вполне. А пожарная лестница в порядке. А что так? А тут же нет выхода. Вот он. Что вам здесь надо? Это машина Светловидова. Такси! Такси! Нас предали! Это не Светлана! Ой! Нахал! Искусство требует жертв. Перед отлетом и Сочи утром вам отправил. Да? Да. Ой, как хорошо, что мы вас встретили. Наташа, хотя мы не уехали, мы все равно не можем терять времени. Давайте рептировать. Может быть, немножко позднее, Даня Павлович. Нет, а? друзья мои, пожалуйста, занимайтесь. Я вас очень прошу. Наташенька, а? я вам не помешаю, если тихо посижу. Нет, нет, конечно, конечно. Давайте арию у канапки. Саня Павлович, простите, пропустила. Давайте еще раз. Давайте. Почему-то веселиться. Вы должны чувствовать разлуку. Вы правы, она Павлович, я этого не чувствую. Мне ужасно жалко, но я этого не чувствую. Наташа, вас отвлекают. Пение требует внимания. А вас нарочно отвлекают. Ну что вы, не Павлович. Да, да, отвлекают. Мешают, мешают. Наташенька, я не буду вам мешать. Вы занимайтесь. Ну куда, Иван Кузьмич? Да понимаете, не подвезло mm -hmm. мне сегодня. Наталья Матьевна занимается, а я им мешаю. Ну что а вы? Как можете? жаль, Иван да. Кузьмич. А мы вас так ждали. До свидания. А я тут вожусь с закусочкой. Ну, ну, Очень жаль, Иван. Я ну, седу в следующий раз. Дай. До свидания. Что я тебе говорила? Иван Кузьмич, куда же вы не смеете никуда уходить? Нет, нет, у нас останется обедать. Подчиняюсь, позвольте вашу фуражку. Пойдемте, пойдемте. А что я тебе говорил? Что ты мне говорил? Что? Подумаешь, пригласила человека обедать и ужин. Это еще не любовь. Нет, нет. Наташа. Пойдем танцевать. Я не танцую, Наташа. А как же мы завтра будем на полу. Я завтра не буду танцевать. Ой, ну пойдемте, ну, ну, но, но не пойдемте не мне ужасно будет. Ну, порепетируем сейчас. Ну, я право не умею. Пойдемте, мне ужасно будет. Ну, я не умею, ну, право не умею. Ну, сегодня хватит. Нет, посидите еще. Посидите, пожалуйста. Сейчас будет горячий кофе. Еще совсем рано. А мне кажется, уже поздно. Знаете, Анатолий Павлович, а действительно пора домой. Пойдемте. Пойдемте. Ох, я кажется, забыл ноты. Да? Да. Вы знаете, какое совпадение? Я забыл труп. А впрочем, я могу взять ноты и утром. Правильно, и мне не к спеху. До свидания. до свидания. А вам не холодно? А то я вас довезу до дому. Нет, нет, благодарю вас. У -у -у. Я очень люблю ночью гулять. Счастливой прогулки. До свидания. До свидания. Прошу вас, пожалуйста, садитесь. Матильда, как Что-нибудь случилось с Наташей? Нет, с ней, слава богу, ничего не случилось. А чем же вы так расстроены? Я так переживаю, Иван Кузьмич. Иван Кузьмич, Наташа мне все рассказала. Она дитя. И ей, конечно, нравилось, что такой человек, как вы, оказывает ей внимание. Намужайтесь, она вас не любит. Я так вам сочувствую, Иван Кузьмич. Но вы, мне кажется, не верите? Тогда спросите ее сами. Наташа сейчас на с она не палчем. Конечно, вы ее поставите в ужасное положение. И, кроме того, вам самому будет горько видеть ее. Нет, Иван Кузьмич, не ходите на бал. Лучше будет, если вы останетесь здесь. Матильда Карповна, лучше будет, если вы останетесь здесь. Вы счастлива, Наташа? Счастлива. Очень. Очень. Вы даже одели новые платья. Да. А идет к вам, Наташа. Иван я ничего не понимаю. Почему я узнал это от вашей матери? Она вас не любит. Я? Да. Мама! Я лучше тебя знаю. Ты его не любишь. Да я же без него жить не могу. Наташа! Теперь вам ясно? Вы поняли? Ой, как я рада. Не скажу, не скажу. Марутика, ты же обещала сегодня сказать свое решение. Но я вас обоих люблю. Я никого не хочу огорчать. Нет, все равно скажи. И сейчас Ой. же скажу. Тумасшедший. Знаешь что? Я вам скажу, что ты А ты опять пусть... А вы помните, как мы первый раз с вами встретились? Чурбан. Вивочка. А какой сегодня день, да? Суббота. Суббота. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Мне бы хотелось, чтобы он никогда не кончился. Наташенька, я вас должен огорчить. Он уже кончился. Сегодня воскресенье. Да, двадцать второе июня. дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Наташа, вы посидите здесь, я сейчас вернусь. Ваш муж тоже бомбардировщик. Нет, он. Истребитель. В я тебя перевести не могу. Не могу. Значит, ты мне отказываешь? Ну, значит, отказывай. Но почему же? Ну почему же, черт возьми? А кто летал на первых истребителях? А кто в гражданскую, летая на гробах, сбивал неприятельские самолеты? Кто? Пушкин? Ну, ты избивал. А когда это было? Какое это имеет значение? Полковник Сергеев, слушай. Да, да, приказывай. Хорошо. Тогда, может быть, мой друг Сергеев объяснит мне, почему же все-таки полковник Сергеев не отказывает? Твой друг полковник повторяет тебе еще раз. Надо уметь свои интересы подчинять общему делу. Мне, может быть, тоже охота летать, а я вот здесь сижу и не лезу. Ясно? Ясно. Ну, короче говоря... Из транспортной авиации в истребительную я тебя перевести не могу. Значит, другие будут сражаться, а я буду извозчиком. Летчик Баранов, я запрещаю вам так разговаривать. Ну, Нина, едут на аэродром. Когда? Сейчас. До свидания. До свидания. Наташа, просто я слишком высоко взлетел, и как-то вы говорили тогда, трах я об землю, но на этот раз кажется серьезным, прощайте Наташа. Товарищ Миронов, я? Начальник? Есть? Ну что же, Федя, назначение получишь? А. Иван Кузьмич, поздравьте меня. Иду глубокий Молодец, смотри, не подкачаю. Да постараюсь. Я! Начальник! Есть! Видал? Да играй, Иван Кузьмич, за меня, пожалуйста. Ну, Иван Кузьмич, играйте. Товарищ пора. Да. У вас телефон из театра. Товарищ дежурный, скажите, пожалуйста, передайте, что меня нет. в Куйбышев все подготовлено. Разрешите отлучиться в город до 24. Разрешаю. Попрошу остаться. Так плохие новости. Самолет Михайлов сбит. По-моему, придется изменить направление. Ну-ка, я попрошу всех взглянуть сюда. Вот здесь, в тылу немцев, находится наша часть, у Старой Петровки. А вот здесь всего, как его? Старосельское. Старосельское. Правильно. Значит, Михайлов шел отсюда. С востока. В открытой местности. Да. А надо лететь с юга. По реке с выходом на лесной массив. Точно. Значит, задача будет такая. Доставить боеприпасы и вывести раненых. Ну, товарищи, кто из вас хочет к немцам в тыл? пишите мне. А летчик Баранов. Разрешите доложить, товарищ полковник. У меня уже есть задание. В наш тыл. Он утром летит в Куйбышев, я отпустил его до ночи. А я предлагаю отпуск летчику Баранову отменить. Сначала в опере 8. Успеем? Успеем. А Пожи. как же с билетами? Эй, Данин. вы! Собирайтесь, едем. Дяд? Нет. Сегодня ровно в 20 часов отправляемся на фронт. На фронт? фронт? Ну что, рады? Ну, рады, да, конечно. Не подкачаем. Ну, не, не подкачаем. наша премьера. А? у меня к тебе серьезная просьба. Как говорится, один а? раз в жизни. Бери машину, поезжай в город. Понятно? Ага. Главное, Наташенька, не волнуйся. Я из-за этого провалила свою первую роль. Ох, Наташенька, будешь волноваться, провалишься. То не каркай ради бога. Это ты мне? Тебе? Так я же ее успокаиваю. Нельзя, нельзя. Нельзя. Я с нет, Наташи. Нет-нет, нельзя, нельзя. Бодрись, Наташенька, все будет хорошо. Это я тебе говорю. Папа, у меня к тебе большая просьба. Ты посмотри потом туда. Обязательно посмотрю. Да ты не сомневайся, он там. Маша, что это за цветы? Цветы? Ах, где эти цветы. Это тебе, Наташенька. От кого? От Анани Палча. Таня Батерьевна, на сцену. выражение восторга, восторга. Разрешите вас с Наней Павловичем, так сказать, дуэтом. Герман и Лиза. Лиза и Герман. Культурненько так сказать. Как вы сегодня пили, Наташа? Какая вы сегодня красивая. Не надо, Наня не Зовите меня просто она. Внимание! Одну минутку. Ну зачем так грустно? Лицо должно быть веселое. А? Вот, дайте цветы. Так, вот, разумеется. Теперь прошу вас, улыбнитесь. Наташенька, сделай вот так. Вот, вот, отлично. Она не может. Прошу вас, развеселить. Забудьте его, Наташа. Ведь вас он забыл. Он даже не пришел на спектакль. Он не стоит вашего горя, Наташенька. Хорошо, отлично. Какой Спасибо, Наня Владыч, смотрите сюда, сейчас отсюда вылетит птичка! Наташа! Слушаю. Летчика Баранова нет. Можно передать. Быстрее. Передать ему, что я его очень люблю. Вы что, с ума сошли? Что это за глупые шутки? Это не шутки. Я его очень, очень, очень люблю. Как передайте. Подходим. 22.00. Точно по расписанию, Валькович. Немедленно улетайте! В воздухе юнкерсы! Сейчас они будут здесь! Сию минуту улетай! корей! Выгружай ящики живо! Помогай, начинаем! Скорей, скорей! Иван Кузьмич, большая перегрузка получается. Их в 40, а можем в 23. Не взлететь. Ну и что? Не из очереди. Не оставляешь их здесь. Как-нибудь подымулся. Люкерсы! Укрытие! Ну как, один готов? Один готов, а два еще Но Ну, я думаю, в таком тумане они нас не найдут. Как же мы теперь до Москвы-то доберемся? Радиомаяки не работают. А черт возьми, столько передряг и теперь погибай из-за дурацкого тумана. Ну ладно, давай ребята. Попробуй поискать Москву. Попытайся. Товарищ полковник, ваше задание выполнено. Во время выполнения задания сбит один неприятельский самолет. Поздравляю с успехом, товарищ! Служим Советскому Союзу! Хорошо служите. Ну, с удовольствием пожму рук твоим героям. Приятно, что героиня к тому же еще и хорошенькая. Да, товарищ Баран, да? Вам тут просили передать вас э, очень очень что, о... что что очень очень очень очень любит что любят врешь врешь врешь врешь Наташенька я еду к вам но только мне хочется сказать вам сейчас сию минуту сию секунду Наташенька вы так замечательно пели что я прилетел непонятно ну да, конечно, непонятно. Я сейчас приеду и все вам объясню. Наташенька, повторите еще раз, что вы сказали. Наталья, Матерь, ну сколько можно разговаривать во время антракта? Ну... Я сказала очень, очень. Очень. Дай закурить. ну М? Я говорю закурить дай. Ах. Наташенька! Наташа! Наташа! Ох, я испугался, что нас разъединили. Наташенька, одним словом выяснилось. Птичек что... нет. Слушай, иди ты к черту, пожалуйста. Ой, нет, я не вас, Наташенька, нет, это здесь, понимаете, Наташенька, одним словом выяснилось. Потокла. Что... Одним словом, Наташа, я вам ничего сказать не могу, потому что мешают черти. Наташенька, одним словом выяснилось, что я дурак. Нет, нет, и не возражайте, пожалуйста, круглый дурак. Точно. Еду. Нет, не волнуйся, не, могу, не, могу, не Товарищи, Баранов. Вот. Очень, кстати, Иван Кузьмич тебя встретил. Небольшой, аж не полет, там ранен генерал, понимаешь? Так надо срочно доставить. Ты скажи, может, устал, так? Товарищ полковник, ваше задание выполнил. Разрешите позвонить по телефону? Идите. Наташа, понимаете, как вам сказать? Небольшая задержка. Опять полет. Да нет, Наташенька, собственно говоря, полет это так громко сказано. Полетик. Ну да, небольшой, совсем маленький такой крохотный полетик. Я быстро слетаю туда и обратно и к утру буду у вас. Когда? Ну, часов девять. Ведь вы в 8 часов на ногах. Значит, 7 часов будет не поздно. Но ну, вот я в шесть явлюсь. Раньше? Нет, Наташенька, раньше. Раньше вряд ли удастся. Я все равно не засну целую ночь. Но.. Скажите мне что-нибудь на прощание. Я тебя очень люблю, Наташа.